Друзья, всем привет! Сегодня мы работаем в Московской области. Мне позвонил человек и настоял. Говорит, приехай ко мне. Я говорю, неужели там мастеров нету? Не знаю, что из этого получится. Мы в Чеховском районе. Для нас это очень нестандартно, очень удивительно. Как мы сюда попали, я сам не понимаю. Мне позвонил человек и говорит, за любые деньги приезжай и делай. Местным не доверяю, с Чем это связано, непонятно. В общем, выгрузили буровую установку. Сейчас я отправляюсь за водичкой и начнем работу. Что у нас из этого всего получится, я вам покажу. Какая глубина, конструкция и дебет скважины. Это СНТ в Чеховском районе Московской области производит положительное впечатление, поскольку здесь все аккуратненько. Красивые домики, асфальтовые дороги. Все очень классно, все очень круто. Даже не хочется зелом ничего портить. Заезд, как обычно, на участок очень неудобный. Сейчас я вам покажу. Бытовку пришлось оставить прямо на дороге, поскольку других вариантов нету. Проулки очень узкие. И вот смотрите, какой заезд. Зил удалось загнать, но только благодаря тому, что напротив есть брошенный участок, который никак не используется. То есть мне пришлось заруливать в узкие ворота, предварительно заехав на вот этот. Заброшенный участок. Буровую установку мы уже выставили. Инструмент разложили, рас... разложили обсадные трубы. Неоспоримый плюс, то, что на территории СНТ есть маленький водоемчик, из которого можно брать воду для бурения скважин. Единственный минус, это придется постоянно сдавать задом к месту бурения. Это порядка 300 метров. Ну что, отправляюсь за водой. графика нашей работы – это бурение скважин на воду любой сложности в труднодоступных местах. Скажу вам из нашей практики, еще не было мест, куда бы мы не могли заехать. Всегда и везде, даже на самый труднодоступный участок, удавалось загнать буровую технику, и никогда никаких проблем не было. Это все благодаря гусеничному ходу шасси. я на водоемчик заезд я вам скажу такой прям ну вот так елки под ногами все очень плотненько тесно сейчас покажу откуда буду воду набирать сейчас. Сейчас смотрите как заезжал получается оттуда разворот сюда Все выглядит. Смотрите, какая красота. Водоемчик классный. проезда к месту бурения нету, улочки в СНТ узкие, поэтому я решил подъезжать к месту бурения передом, а сдавать уже задом к последующему проезду за водой. По моему мнению сдавать задом 300 метров по узким улочкам СНТ все же лучше на пустой машине, чем нагруженной четырьмя тоннами воды. пару дней назад на этой улице положили свежий асфальт. И председатель очень волнуется, чтобы мы его не попортили на тяжелой грузовой технике. Мы будем предельно аккуратны. Рукав с водой протянем прямо вот в эту щель между забором и землей. А водовозку оставляем на дороге. По-другому здесь просто никак. Если я постоянно буду заезжать но участок я его просто-напросто разворачиваю узелом. В Чеховском районе Московской области я ни разу не работал. Скважины я здесь не бурил. Геологию я не знаю. Только по слухам. Что-то примерно, как, что будет, я пока не знаю. Поэтому сейчас мы сразу поставим 151 лопастное долото. И пойдем им бурить четвертичное отложение. А дальше посмотрим, что там у нас. установили лопастной долл 151 миллиметр сейчас пойдем им пошел непосредственно процесс курения вот Самые первые метры, как это все происходит, управляющее заходит четвертичное отложение. Смотрите, как быстро по четвертичке идет. данный момент мы достигли кровли водоносного известняка и сейчас начинаем обсадку стальными трубами для чего затачивается труба вот так вот остро для того чтобы она вот этой кромкой вошла вода водоносный известняк для этого очень важно сразу после обсадки вот этой стальной обсадной трубой начинать бурить 124 долотом. Таким образом, 124 долота разбивает в известняке немножко больший диаметр, и 133 труба, заточенная вот так вот остро, очень плотно садится в водоносный известняк. Тем самым предотвращает попадание песка, суписи всякие вот сюда, в затрубье. Я думаю, понятно. Разбурили мы сейчас четвертичное отложение до кровли водоносного известняка. Обсадили стальной трубой четвертичку до кровли. Труба, как вы видели, я вам показывал, заточена остро. Сейчас что важно? Зайти 124-м долотом и начать разборивать известняк. И труба чуть-чуть сядет, обсадная. Тем самым достигнется герметичность, понимаете? друзья, бурение скважины на известняк в Чеховском районе Московской области мы закончили скважина готова все классно, сегодня день начался пасмурно был дождь с утра очень сильный и мы расстроились, что не получится сегодня работать но к счастью вышло солнце во второй половине дня скважину мы завершили за два дня мы ее сделали скважина средней глубины, из особенностей это очень низкий уровень воды в самой скважине то есть низкая статика из-за этой особенности по невнимательности этот водоносный горизонт можно попросту пропустить поскольку в этом снт очень много скважин глубиной 90 120 наши, конечно же мельче и гораздо дешевле поэтому очень важно быть внимательным когда будешь скважину на известняк не пропускать мелкие прослойки осторожно относиться к самым малым проявлениям воды обязательно опробовать каждый водонос, какой тебе попадается таким образом можно сделать совсем не глубокую скважину даже если у соседей глубины 100 плюс скважину мы прокачали вода идеально чистая за пару часов буквально сейчас закапываем зумф собираем инструмент и переезжаем на новый объект в соседний коттеджный поселок чтобы знать все о бурении скважин на воду подписывайтесь на мой канал не пропускайте новые видео ставьте лайки колокольчики там все какие угодно кнопки нажимайте всех люблю всем пока!